Я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт, лайф-коуч. И сегодня я с вами кратко э, поговорю вот о чем: Почему в кризис можно стать успешнее, богаче, здоровее. Интересно, как психотерапевт, как тренер личностного развития, точно знаю, и вы это знаете, лично напомню вам, что в кризис... Привет-привет, Инстаграм, привет-привет, Фейсбук. Что кризис, многие поднимаются вверх и укрепляют свои позиции. И кризисы были, есть и будут. Если мы сами их себе не создаем, не создаем себе трудности, не создаем себе какие-то рубежи, мы не изучаем нового, мы не проходим в новое, то нам это создается разными способами. Сейчас у нас кризис. И многие люди сейчас в очень неприятном финансовом положении. И вы это тоже знаете. У многих денежки уже заканчиваются. У многих э, запасы истощаются. Да, да, да. Спасибо большое вам. И если кто-то еще ходит на работу, кому-то еще как-то платят, то вы прекрасно понимаете, что происходит в мире. И, наверняка, эти запасы скоро. Есть такое понятие, как принцип порядка, знаете: 20% усилий, 80% результатов. Но опять же, для того, чтобы были эти результаты 80%, нужны, конечно же, для того, чтобы были результаты, нужны, конечно же, усилия и 80 людей процентов. Поищите принцип поэта, вам будет более понятно, о чем я, потому что кризис для того и. Тоже создается, это, это научно обоснованные факты, анализ и ученый, который создал вот такую такую теорию, она имеет право жить и будет жить всегда. Потому что, спасибо большое за ваши смайлики, за вашу поддержку. Так вот, ученые, которые создали, нашли, исследовали и которые нашли вот такой этот парент, ученый вот такую цифровую аналитику во всем это так проявляется в природе он заметил что только 20% свечков дают самый лучший результат свичков там гороха также в бизнесе провели исследования и заметили что только 20% лучших Продуктов приносят самую большую, самую большую прибыль. В мире так же самое. Когда есть те, которые производят ценности, производят что-то, они платят налоги государству, да? они что-то дают такое, что эти люди имеют право, условно, право жить. В этом сегодня в мире очень много людей, которые лишние говорят. Это жутко слушать и слышать. Но спасибо вам большое. Спасибо. И этих людей сегодня действительно много, которые лишние. Это больные, это пенсионеры, это старики. И они умирали и будут умирать естественным путем. Но такие стрессовые факторы заставляют их уйти быстрее. Правда? Иммунитет слабый. У людей нету цели жить, у них нету огонька жить, у них глаза не горят, чтобы кайфовать, радоваться, что-то новое делать. Соответственно, такие люди что? Заболевают. Они становятся неинтересны миру. И вот поэтому э, существуют и натуральные, естественные источники биологического отбора, и кризис этот. Э, много информации в интернете, я сейчас не буду об этом. Искусственно создана есть у меня публикации на YouTube-канале, в Фейсбуке с анализом, раскладом, с цифрами специалистов, которые говорят, что это искусственно придумано, и на самом деле не такой страшен этот вирус, сколько создано для того, чтобы людей устрашить, панику создать и заставить их зайти вот в эти рамки, чтобы легко им ими было управлять. Так что же делать, кажется, скажете вы, да? Я как психолог психотерапевт, тренер личностного развития, который занимается темой человеческого развития, чтобы быть счастливыми, здоровыми и богатыми, замечаю вот такую штуку. Смотрите. Например, вы врач. Вы говорите, я как я сейчас могу работать? Клиники закрыты. Угу. Или вы там педагог, или вы молодой пенсионер, или вы студент, или вы... Какой-то другой специалист, вы дизайнер, и ваша деятельность была рассчитана на офлайн. Вы имели кафе, вы стригли, вы там что-то делали, и в офлайн, в реальной жизни, вы делали услуги, за это получали деньги, правда? Так вот, пока вы сейчас я и вы, мы с вами сидим в интернет, наша задача, друзья мои, идти дальше. И развивать себя в интернет. Но у людей множество глюков, страхов. Страхов, что не получится. Страхов, что я уже старая или старая. Что мне это тяжело. Трудно выступать на камеру. Написать какие-то статьи. Продвигаться. Да, за это надо платить. Это обучение. Да, это трудно. Это ново по себе. Знаю, как мне было тяжело. И сейчас не могу сказать, что мне прям там легко. Я каждый день преодолеваю какие-то очередные преграды, переживания. Но уже, конечно, не так, как было раньше. И вот если вы сейчас меня слушаете в Инстаграм, в Фейсбук, и вы сидите сейчас дома, у вас меньше сейчас работы, вы занимались каким-то туристическим бизнесом, вы преподавали, вы еще что-то делали, но не будьте вы наивными людьми. Не вернется уже так, как было. Будут, будет отбор. Будут уходить слабые. Будут уходить те, которые меньше умеют и знают. Меньше знают языков. Здравствуйте. Меньше знают каких-то навыков. Не умеют пользоваться интернет. Вы заметьте, преподаватели сегодня, школа. Какой стресс перенесли, когда... Их сейчас прям вот поставили перед фактом, что нужно обучать детей. Правда? Поэтому я вам вот к чему, вас вот к чему призываю. Перестаньте надеяться на дядю. Перестаньте просто ожидать. Вкладывайте в себя, инвестируйте в себя. И учитесь продвигать себя в интернет. Это не так сложно и не так страшно, как вам кажется. Кто-то ждет ваших услуг, кто-то ждет вашей консультации, кто-то врач, который сейчас, говорят, вот мы врачи, там трудимся, там, вот нам там мало платят, вот у нас там коронавирус. Так а кто вам доктор? Идите в онлайн, пишите курсы, пишите какие-то свои полезные, давайте советы людям, рекомендуйте, обучением занимайтесь, пробегайте себя. Вы педагог. Вы там какой-то э, другой специалист, который делали только офлайн. И что? Именно сейчас важно зайти в интернет и работать. Но люди боятся. Люди боятся, и они не знают, что, что делать. Они не знают, как, с чего начать. Они, они переживают, у них куча хаоса в голове, страхов. Я это прекрасно понимаю, потому что сама это прошла. Поэтому у меня есть для вас супер предложение. Завтра, 19 мая, я проведу бесплатный мастер-класс для тех, кто хочет зарабатывать, но боится и не знает как. У кого то раканы в голове по поводу денег, по поводу своего возраста, по поводу каких-то других страхов. И я вам обещаю, что после завтрашнего мастер-класса у вас очень много окошечек откроется в вашей голове. Потому что я знаю, как устроен человеческий мозг, как психофизиолог. Я знаю, как устроены человеческие импульсы мозга, сознание и И я знаю и через творию, через научные исследования, и специалистов коллег, и своих собственных. И через практику, которую я провожу, уже более 25 лет работая в психотерапии, в психологии, я покажу вам, как это все на самом деле просто. Некоторые будут завтра плакать от того, что сидите, сидите с такими таракадами в голове. Да. Чтобы получать столько денег, сколько вы хотите, а сегодня главная задача у каждого из нас, это страх без Ну, Согласитесь, давайте честными. Вы пересидите. У кого-то есть запасы денег. У кого-то уже не заканчиваются. У кого-то мама на пенсии. Но ну, заметьте. Или сами, может быть, на пенсии. Но я вам должна напомнить, что 90 х годах, это то, что ближе был кризис, там даже не платили зарплаты. Там даже пенсии не, не платили, по крайней мере, в Украине так было. И там приходилось выживать. Я помню, как я на машине ездила подграчевывала, таксовала, даже этот опыт прошла. И я знаю, как меня однажды чуть не убили, когда я так подрабатывала. Я знаю, как маме моей не платили пенсию, но у мамы моей были мои дети, которые ее поддерживали. Несколько месяцев помню, у меня была пенсия, И люди жили в таком страхе. Сейчас вы что думаете, будет по-другому? Откройте глаза. Есть страны, где более богатые страны, продуманные и о людях заботятся. В Турции, я знаю, 500 евро платят людям. В Америке было 1200, сейчас говорят уже 3000. Я не знаю точно, это не непроверенные источники, это кто-то мне сказал. Но я знаю, что в России, в Украине никто никому ничего не платит. Обещают, красивые слова говорят. Ну-ну. И поэтому нужно брать ответственность за себя. И не нужно думать, что кто-то за вас что-то решит. Кто-то после этого кризиса, он, конечно же, закончится. Кто-то насмотрится фильмов, будет такой прокачанный, что даже голова будет будить от фильмов. Кто-то весу наберет с пирожочками, пока есть за что пирожочки делать. А кто-то обучится, прокачает. Кто-то английский, там, еще какие-то языки свои, там, кто там занимается. Знает, для чего, самосовершенствует себя. Кто-то тело подтянет а кто-то освоит новую профессию или просто научится себя продвигать в интернет. Потому что на каждого человека, который есть что-то полезное, может давать время, всегда есть своя целевая аудитория. Поэтому у кого есть тараканы, что мне поздно, я старый, или я старая, или у меня это не получится, забудьте. На каждый товар есть свой покупатель. Кто-то пойдет на меня, кто-то пойдет на другого человека и так мир устроен. Миллиарды людей сидят в интернете. Поэтому где деньги сегодня? Почему одни в кризис могут сейчас подняться, стать здоровее, богаче и успешнее, а другие от страху еще больше поймают вторую волну? Ну, вы знаете про вторую волну. Сейчас уже раскручивается идея, что... Сейчас чуть-чуть станет легче, а потом будет вторая волна. Будет обычная ситуация осеннего обострения простудных заболеваний. Но ее очень хорошо раскрутили и в наши мозги уже имплантировали. Для чего? Для того, чтобы собачка Павлова, знаете, да? когда она лампочку уже слюна выделялась. Помните, в школе обучали, да? Так же и сейчас. И сейчас нас приучают. Придумали вот эту вот э, ситуацию, раскрутили ее, как будто это оспа или сибирская язва. А мы ведемся на это. И неважно, мы врачи или мы не врачи, люди есть люди. Есть такое понятие, как информационно-психологические операции, зомбирование. Да? И кто-то ведется на это, и сидит в итоге, вот, и ждет, что им там выпустят их. Конечно, нужно защищаться и держать трезвый рассудок. Это само собой разумеется. Нельзя так просто относиться к этому. Но и подпадать под эту зомбирующую штуку тоже не стоит. А что нужно? А нужно принимать решения и брать за себя ответственность и думать, как вы можете в кризис стать богаче, успешнее и счастливее. Для кого это кризис возможность? Знаете, китайская, да? Кризис это возможность. Да для тех людей, кто как-то дружит с головой. Да. Вот кто из вас? Врачи, психологи, там, дизайнеры. Да неважно, кто вы. Вы же можете сейчас, вот просто сейчас, невероятно можете как быть полезны миру, людям, и за это получать достойные деньги. А вы знаете, сколько людей сейчас богатеют? Быстро переключились и продукты свои развозят по продавали раньше в магазинах, там, в, стол... в этих ресторанах, а сейчас они быстро перестроились. А кто-то там фотографировал, например, а сейчас не может фотографировать. Они что делают в интернете? Себя раскручивают, грамотно себя раскручивают в интернете. Потому что было такое и будет, что если нет у тебя бизнеса в онлайн, а есть у тебя офлайн, то у тебя нет бизнеса вообще. И вот сейчас пришло время, что у нас уже лбами вот так вот, вернее, лбом нас подтолкнули, к тому, что пора, поэтому перестаньте бояться. Если я человек, которому, вы знаете, сколько мне лет, я об этом говорю, каждый день, каждый раз я не стесняюсь об этом сказать. И если я могу, то и вы можете, еще как можете. Поэтому тараканы в голове по поводу денег, по поводу того, что люди, сейчас у них нету денег, и они не платят о том, что я уже там старый, или там столько специалистов полно, я уже не пойду. Забудьте про это. Просто скажите себе, ёлки-палки, да могу я, пойду и буду. Поэтому мастер-класс, ссылочка в шапке профиля на завтрашний мастер-класс. Как за 30 минут убрать свои денежные ограничения. И там я вам покажу еще на практике у вас подарки. Так что заходите по ссылке получаете подарки. Как за минут убрать денежные ограничения и преобразовать их. те, которые вас будут поднимать и деньги вам будут уходить, потому что мы сами себя блокируем. Покажу причины, почему у нас деньги не идут. Покажу еще более детально, как в кризис можно стать богаче, успешнее, интереснее. Потому что большинство людей боятся. А вот те, которые слушают, приходят в такие эфиры, вам вы избранные. Да, да, да. Я вам говорю, это не потому, что я гипнотерапевт, и я-то знаю, как вам внушить хорошие вещи. Нет. Те, которые сидят и плачут, и там, ноют, и они сидят в группах каких-то деструктивных, там друг другу советы дают, там друг друга там шпыняют, подкалывают. Ну, я просто хожу по группам, вижу, какие там люди сидят. Особенно... Мне обидно за людей, которые уехали из СНГ, уехали в другие страны. Они уехали, возможности у них вау, больше, чем у кого-либо из тех, кто остались в бывшем СНГ. А мозги остались совковы. Вот что обидно. Я вот послушаю, и так захожу иногда в эти группы, и думаю, боже, боже, сколько нам тут психологов работы не немерено. Но ну, опять же, если были хотят. Если люди хотят. Поэтому... Сегодня вы просто респект вам, что вы приходите и слушаете. И, соответственно, вы уже что-то такое сделали в этом мире, что вам Вселенная послала этот мастер-класс, который будет завтра, или другие какие-то эфиры, какие-то продвигающие свои программы, люди, которые вас обучают. Найдите себя, потому что деньги – это то, без чего мы не можем. Для здоровья нужны деньги? Нужны. Для еды нужны, это тоже, тоже здоровье, для своего счастья, для своих путешествий, для, для своей одежды, для, для эмоций каких-то, для, для радости, для кайфа. Нужны деньги? Нужны. А почему люди их не получают? Кризис мешает? Нет. Вот тут кризис у нас мешает. Поэтому завтра мы будем с этим, об этом, с этим будем работать. Регистрируйтесь, пожалуйста, на мастер-класс. Будьте готовы работать... практиками, с бессознательным, с умом и с сознанием бессознательным, и получите завтра, научите завтра очень много. Уйдете сразу, говорю, уйдут, многие из вас уйдут, просто с огромными инсайтами, и будете знать, что будете делать дальше. Точно будете знать. Даже если вы проходили какие-то тренинги, проходили какие-то вебинары, даже если что-то уже проходили, все равно вам завтрашний материал будет только. Всех вам благ, будьте здоровы. Я вас люблю, спасибо, что вы меня слушаете. И надеюсь, я вам была полезна. Напишите, пожалуйста, насколько я была вам полезна. Вот единички до десяти. Пока-пока. До завтра.